И Евгений Радаев, автор блога про экостроительство, он сейчас расскажет о своем канале, а готовится у нас Денис Горохов. Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте, друзья! Евгений Радаев, канал «Зеленый строитель». Подписчиков чуть больше тысячи, просмотров вместе месяц около 5 тысяч, чуть больше. Канал посвящен экостроительству, Снимаю о том, как я строю соломенный дом, провожу какие-то эксперименты с различными материалами. Там солома, опилки, глина, известь. Вот. В таком духе а, все это пытаюсь как-то замерить, а, какие-то выводы сделать. А, YouTube сам продвигает мои ролики до нужного зрителя, до, до целевой аудитории. Вот, бывает, что аудитория звонит, задает свои вопросы. Пару раз приглашали на работу, на строят другие регионы. Вот. С одним человеком пытаемся организовать в области производства соломенных панелей, также же готовы к сотрудничеству конкурентное конкретное преимущество слоеменных панелей то что это во-первых очень экологично да то есть ни у кого не вызывает вопросов что целом экологичный вот э, леса спасаем от вырубки меньше используем пластика то есть здоровье балет куда пойдете ну, Яндекс цен начал потихоньку развивать. Группа ВКонтакте давно уже существует, там в принципе такие же просмотры, даже аудитория. Вот. Еще планирую открыть рубрику, где ну, я готов проводить обзоры, какие-то экскурсии по объектам, производствам, если вы, конечно, это основать с экологической точки, с точки зрения, что в этапе производства, что во время эксплуатации. Вот, возможно, какие-то социальные проекты, если кому-то интересно. Вот, ну, если что, ищите меня запрос на зеленый строитель. Есть еще канал в Телеграме. В принципе, все. есть у кого-то вопросы, может быть? коротенько могу ответить да? Что пишут хейтеры в комментариях под нашими видео хейтеры. ну вот по опилкам пишут что да, там изгниет это третье, десятое да, там могут быть такие процессы но это все решаемо можно заранее это предусмотреть и избежать этого еще? расскажите о своем самом популярном ролике Самый популярный ролик это фундамент Семыкина. Есть такой запатентованный фундамент, это, значит выпилается поле покрышек, заполняется чем-нибудь каким -нибудь грунтом. Не обязательно трамбовать вот, и отливается плита. И сверху там дом, ну, каркасный или какой-нибудь дом можно поставить. Я по такой технологии сделал себе плиту. По первого этажа То есть он как бы самый популярный Черт? приходили ли партнеры обращались к вам? партнеры ну вот говорю вот один человек позвонил мы еще с ним не встречались но активно созваниваемся я сам с мяса, он с членами вот. как бы, я думаю получится у нас все у меня еще вот как бы, такой момент, у меня привязка, привязка идет э, с Авито. То есть люди с Авито смотрят какой-то ролик или да, уже понимают, что ну, представляют ну, ну, объявление на свободной панели. И с каждым годом то есть, люди звонят все больше и больше интересуются. Есть Я еще по... вопросы? Раз вопросов больше нет, Предлагаю поблагодарить Евгения.